Прошу прощения перед тем, как председательствующий объявит перерыв. И я, я уйду. Я бы все-таки хотел а, еще раз вас поблагодарить за то, что вы сегодня собрались. Именно здесь, в России. Потому что а, считаю это крайне важным. И вижу здесь для нас два важных, два важных элемента. Первое – это пребывание в... В Москве уверен даст вам возможность в ходе дискуссии с российскими коллегами лучше и глубже понять, что же все-таки у нас происходит. И Россия играет на медную роль в мировых делах. Уверен, что это пойдет на пользу и нам, и вам. Вот Прозвучал вопрос, по-моему, от представителя Дании о демократии и о стабильности. Здесь есть и подтекст, правда? Что происходит? Чем вызваны вот предложения, связанные с некоторыми изменениями в настройке политической системы? Ну, я ведь хочу обратить внимание. Ничего такого, чего не было бы в демократических странах мира, мы не, не, не собираемся делать. Вот мы предложили пока две вещи. Формирование парламента по партийному принципу. Так. И второе, изменение системы выборов глав российских регионов. Избрание парламента по представительному, по партийному принципу применяется в огромном количестве стран. В том числе, насколько мне не изменяет память, и в Дании тоже. Причем, этот принцип используется как в однопалатных парламентах, так и в двухпалатных парламентах. При этом хочу отметить, что мажоритарная система во многих странах мира считается архаичной и от нее постепенно отходит, потому что ведь человек, который избран по одномандатному округу в высший представительный орган страны он может в ходе избирательной кампании конечно обещать много всего но один абсолютно не в состоянии провести ни одной своей идеи и не выполнить ни одного обещания он вынужден сразу же примыкать к какой-то крупной партии это первое, второе для нас крайне важно канализировать политическую деятельность в партийное русло что по моему глубокому убеждению будет толчком к развитию многопартийной системы. И это крайне важно для сегодняшней России с точки зрения развития институтов демократии. Что касается нового, нового способа, возможного нового способа избрания руководителей российских регионов, то и здесь есть нечто, на что мы можем обратить свое внимание Учитывая опыт других стран, ведь э, известно, что руководители регионов, или, вернее вот этот уровень власти, формируются тремя способами. Это выборы прямые тайны, как скажем в США или в Мексике, это э, через представительные органы, то есть через систему выборщиков по сути, и это мы наблюдаем в Австрии, ФРГ, в, в Италии, например или назначение, прямое назначение руководителя регионов. Как мы знаем, это происходит, скажем, в Великобритании, где назначаются министры кабинета по Шотландии, там по Северной Ирландии. То же самое мы наблюдаем во многих других странах. Значит, мы предлагаем нечто подобное, ничего необычного здесь нет. Для нас, для Российской Федерации с огромной территорией и с таким многообразием этносов и культур, которые живут на этой территории, мне кажется, что предлагаемая система является наиболее оптимальной, учитывая, что некоторые республики, некоторые автономии в составе Российской Федерации являются многонациональными и по традиции, по Традиция, которая сложилась десятилетиями, а может быть даже и столетиями. Высшие исполнительные и представительные органы власти форми... формируются по ротационному принципу, имея в виду так называемые основные национальности, которые проживают в той или иной республике. И вот такое избрание через представительные органы власти в ходе консультации между главой государства российского и представительным органам власти в субъекте Российской Федерации, на мой взгляд, является оптимальным. Учитывающий и интересы региона, и интересы федерального Центра. создающие единую систему исполнительной власти. Второе, что но это не, не, не все проблемы, которые, с которыми сталкивается Россия, и в которые я уверен, мне бы хотелось, чтобы вы погрузились под глубже, чтобы поняли, что происходит в моей стране. Второе, что мне кажется очень важно. Уже чисто профессионально, что важно и для средств массовой информации, и для политики. Нужно выработать, в конце концов, единый понятийный аппарат, которым мы пользуемся. Вот генеральный директор сейчас говорил о, об образе мира, над которым работает ЮНЕСКО. Мы все работаем над образом мира, но наибольшее влияние на этот мир, создание образа, имеете вы. Невозможно создать полноценный образ мира, говоря на разных языках, не в э, э, прямом, а в переносном смысле этого слова. Мы должны иметь единый понятийный аппарат. Вот у нас есть э, слово терроризм. Происхождение его имеет латинские корни. Оно во всех словарях, я вчера посмотрел специально, имеет одинаковое значение. Террорист это тот, который прибегает к актам террора. А терра террор, это что такое? Это подавление политических противников насильственными методами. И В английских словарях, и во французских и в русских толковые словари дают одинаковое понятие и трактовку этому термину. Но почему же мы используем этот термин, так как заблагорастудится, применительно к политической ситуации конкретных групп, той или иной стране. Даже не целой стране, конкретных групп. Ну как можно ужасную трагедию в Беслане, расстрел ни в чем не повинных детей, называть осадой? Как сделали это некоторые средства массовой информации. Осадой Бесланы. Это, кстати говоря, отчасти ответ на тот вопрос, как освещаются события в нашей стране. Вы знаете, мы фиксировали разговоры по переговорному устройству между террористами между собой. Неохота вот сейчас говорить на камеры, Но мы знаем, что они между собой говорили, как они обменились, информацией, что они творили. Там. Звери так не поступают. И это мы называем осадой. А людей, которые творят такие звезды, называем rebels. Останцы. Если человек добивается политических Целей. Вот такими средствами у всех у нас должно быть одно определение. Убийца и террорист. Если мы не научимся говорить на одном языке, то мы не добьемся общих целей. И не защитим наших людей, наших, ваших, всех людей на планете от этой угрозы. Это реально от чумы 21-го, от, от террориста. Мы не выработаем единых подходов к формированию эффективной системы международной безопасности в 21 веке. Это касается не только терроризма. Мы должны выработать единые подходы и в вопросах нераспространения, в вопросах наркоугрозы, в вопросах торговли людьми, в вопросах создания эффективной и взвешенной, обоснованной, сбалансированной системы экономического развития. работы. Я желаю вам успеха. Спасибо, Господин президент, какова позиция Москвы в отношении конфликта в Ираке и в отношении ядерного статуса Ирака? Нет ли изменений, не произойдет ли изменение политики России в случае смены караула в Белом доме в США? Наша политика в отношении целого ряда мировых проблем строится не на э, хороших, добрых или плохих отношениях с лидерами тех или иных государств, а на понимании э, философии развития международных отношений и на определенных принципах, которые основаны на международном праве. Поэтому э, никакого изменения в нашей позиции в связи с э, самым различным вариантом развития событий в а, предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, не произойдет и произойти не может. Мы глубоко убеждены, что решение может при развязка наступит только тогда, когда иракский народ полностью и целиком возьмет в руки судьбу своей страны. Во всех аспектах этой проблемы. Как добиться достижения этой цели? Это отдельный вопрос. И здесь мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами, прежде всего с самим Ираком. У нас с Ираком давние, глубокие и многогранные отношения. Мы будем развивать эти отношения. Будем работать со всеми заинтересованными странами в организации объединенных наций. Уверен, что настало время, чтобы международное сообщество в лице ООН сыграло более значительную роль решения иракской проблемы. Но оно, эта организация сможет сделать это только в том случае, если ей будут предоставлены соответствующие возможности. Нужно увеличить, значительно изменить роль и возможности ООН в Ираке. Мы будем сотрудничать, конечно же, и с Соединенными Штатами. Я глубоко убежден, что президент Соединенных Штатов Буш делает все, для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, которая сложилась. Есть понимание необходимости сотрудничать по этому направлению со всеми странами, в том числе с Россией. Только вчера мы говорили об этом с президентом Бушем по телефону. Я уверен, что мы будем двигаться в этом направлении и добьемся результата. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло быстрее. И второй ваш вопрос был в отношении Ирана. Вы говорите, что это влияет Мы категорически против расширения клуба ядерных государств и считаем, что Иран должен пойти навстречу тем правилам, пойти навстречу требованиям МАГАТЭ по всем позициям, которые МАГАТЭ сформулировала. Я многократно встречался с президентом Ирана. Мы в ВКонтакте – это страна, с которой у нас традиционно глубокие партнерские связи, мы и дальше будем сотрудничать с Ираном. Я многократно слышал от Иранских руководителей тезис о том, что их страна не стремится к обладанию ядерным оружием. Мы приветствуем такую позицию, но она нуждается в подкреплении. Международное сообщество должно быть уверено, что это так и есть на самом деле. У меня сомнений нет. Вопрос в том, чтобы работать вместе с иранской стороной и со всем международным сообществом, и создать ситуацию, при которой мы в одночасье группы не столкнемся с проблемой возникновения новой ядерной державы. Я глубоко убежден в том, что Ирану не нужна ядерное оружие. Это не решит никакой, ни одной из проблем которыми Иран стоит, в том числе и проблема безопасности в регионе. Ну, представьте себе, Иран получит вероятное оружие. Ну и что? Что он будет применять его? Только ситуация будет напряжена до предела и будет очень взрывоопасна. Другими путями нужно идти, чтобы обеспечить безопасность в регионе, и для того, чтобы добиться справедливости в решении ряда региональных проблем, в том числе и проблем Ближнего Востока. Для этого нужно терпение и настойчивость. Россия готова содействовать в решении всех этих проблем, работая вместе с нашими партнерами во всех регионах мира и в Организации Объединенных Наций. Спасибо.